Аптечку брось, тапал! Ты ч Так, ДФМ, дефам похер стоим чисто. Тихо! СОСО! Ага. Все, и сейчас можно почитать. Как два квадрата, бля, в натуре. Не, ну, 1250 на 1080, это, конечно, ну... Типа, вообще бедолажно. Наверх я понял, откуда конкретней. Опа! фиу, блядь! О, нормально, здесь. Здорово, чел. Не ожидал, да, такого поворота? А, а, вот и будешь знать. Так, все, я наверх. А может быть тут еще семечка будет? М? О, ебать, в натуре семечка. Кто же мог додуматься? А, блядь, мне семки надо отдать, да? Тихо. Тут я, конечно, лютый. Дару, братишка! а, -а, -а, -а, -а. Да почему такой сильный? Да ебать, иди, иди погуляй нахуй, задротина. Сюда, наверное, да? Так, а там ничего не было? Ух, ебать. Охуеть, обезьянки, вы чего? Ебать! Вы адекватные, сука? У меня же игра залагала, блять Еще разок Да блять Какая-то хуеверть на экране Просто жесть Иди сюда, нахуй! Что такое, блядь? На нахуй, на нахуй! Вот и пригодился-то талантик, блядь, когда на батуте прыгаешь на ебальнике. Ха-ха-ха! <свы> блядь, ебаный в рот! Сюда, сука, ебучая обезьяна, нахуй! О, блядь. Что это нахуй? Что происходит, блядь? Фу, блядь, иди нахуй отсюда! Да, блядь! Добить! Сосать! Домой, блядь! Домой, нахуй! Вытащил жука, блядь! Чё ты? Ага. Боже, какой он бомжар. Как легко, блядь, как легко. Ноль смертей, ноль. Надо, я так и не понял. Какой-то третий компонент. Успокойтесь, женщина, блядь. Самое прикольное, что я даже не знаю, сюда ли мне надо. Да, ебись от меня, блядь. Они отличная команда, блять У меня такой нету, я один Отдыхай, пожалуйста, быстрее, чтобы меня не ебнули сейчас спину Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, соси, хуй <реклама> Бабуль, ну ты куда? Ну я же уже все, я уже отдохнул Да блять, женщина Сука, поймите совесть Я ж просто прогуливаюсь у вас в деревне. Вы что, такие негостеприимные? Блять, что я сделал нахуй? Ладно. Не получилось красиво, но нормально. А. ха ха ха Сюда, блядь, бомжара, нахуй. Шо с ебалом у тебя случилось? На нахуй! Тихо, тихо, не радуемся, блядь, лишний раз, не радуемся. Не радуемся. Все? Ааа! Все, реально? Да блять, а почему? Сука, обычно боссы... Обычно боссы, когда их бьешь, бьешь, бьешь, бьешь, они не. Ну, типа, не хуярят в ответ. А этот хуярит. На каких основаниях? На каких, блядь, основаниях? Дайте мне бумажку, блядь. Деньги бумажные, давайте. Боже, как же легко нахуй! Сюда, блять! Бомжиха, блять, я ее выебал нахуй! Выебал бомжиху. Стоит ли этим гордиться, конечно? Это, блять, вопрос. Домой, блять, домой! Ебать. на спину положил какой-то нахуй ниндзя после этого блять домой нахуй Ч На кого ты блять позарялся-то мальчик на кого блять ты дурак что ли вообще я же ебаный этот ой я свое звание забыл кто это блять ну что ты сразу допадаешь ну блять Ой, сука, ну погорячился человек, ну что его сразу пиздить? Нелюди, сука. Сюда, блять, браток! Чё ты, блять, со своим другом нахуй ходят они тут, блять? По одному, блять, по одному нахуй ко мне, блять, приходим, Поняли?